Приветствую, Мясенька Лол. И сегодня мы поговорим на тему игры Синий Кит. Эта игра заключается в том, вы выполните 50 заданий и последнее является суицидом. Сперва поговорим о том, начинаете принимать участие в этой игре. В контакте с хэштегом Синий Кит, я в игре, разбуди меня в 4.20. При этом вас находят куратор и спрашивают вас, хотите ли вы принимать участие в этой игре? Уйти назад не буду. Если вы сказали... Заданием всегда является выделить себя на руке сильного типа. становится все жестче и жестче. Чаще всего в этой игре играют подростки от 12 до 16 лет. Как у них в это время перелом его. В группах этих плохих людей много постов с грустными фотографиями и Таким образом провоцируя участников этой игры на суицид. Если вам понравилось видео, подпишитесь на канал и никогда не играйте.